Всем доброй ночи! Итак, дорогие друзья, я думала, что сегодня еще что-то сниму, но очень устала, потому что много работ было сегодня, и поэтому сниму только этот ролик и отдохну, потому что, видимо, сегодня чуть пораньше лягу. Если получится, конечно, но в любом случае. Итак, у меня есть несколько Роликов, где я дарю вам шепотки на все случаи жизни. да. И у меня есть ролики «Безмолвная магия», есть видеоролик «Цвета в магии», где я учу вас, как работать с разными цветами и тканями, что они себя представляют, как помогают и так далее. Много чего есть, что я вам дарила, дарю и продолжаю дарить. И вот сегодня еще одна новая. Новая серия шепотки вам в помощь на разные случаи жизни. Бывают моменты, когда мы так устаем, что просто нету сил абсолютно ничего делать. И как бы даже сил нет встать, что-то начитать себе. Наберите воду, нашепчите над водой шесть раз и выпейте. У вас прибавится энергия. Я надеюсь, что каждый раз напоминать не нужно, что это мои авторские работы и прочее, прочее. Да, я так думаю, что и так уже понятно. Если я когда-то выставляла работы других мастеров, я говорила, что это из той серии, из этой серии. Если это были мои, значит мои. Но в последние уже годы я, в принципе, выставляю только свои работы. Итак, шесть раз над водой, над стаканом воды, и выпить. Течет река через горы и камни. Отовсюду силу забирает, да ко мне стекает. Сила с полей, гор, долин и всей вселенной. Стекайся в мое тело, да будет так. И будет правым мое дело, заклинаю. Шесть раз прочитайте, потому шепотки, они это... Быстрая помощь, но очень мощная сила. Если вы не хотите, чтобы вас заметили, увидели, в конце концов, если вы в опасности, чтобы вас не поймали, берите вот так ладонями, хватаете воздух вот так и шепчите: Как ветер в поле не поймать, как воздух в ладонь не держать, как ураган в клетку не посадить, так и меня не ловить, не поймать, не увидеть, не найти. Заклято. Скажите это несколько раз. И вы обязательно э через это испытание пройдете и вас даже не заметят. Проскользнете просто мимо и уйдете. Ну всякое бывает, правда. Бывают люди, которые угрожают. Бывают моменты, когда... На вас охотятся, в конце концов. Бывают моменты, когда вы в опасности, что вас не заметили. Или даже если вы не хотите с соседями своими встречаться. Вот неприятные они вам. От незваного гостя. Когда вы узнали, что к вам едут гости или гости, и вам очень хочется... Те же самые друзья мужа, например, от которых ну не хочется в данный момент просто их видеть, принимать, неохота, и голова болит... Бывают разные случаи. Встаньте возле своих дверей и прошепчите три раза. Ты не к порогу моему идешь. Ты словно в гору поднимаешься, по лесам шатаешься, дорогу путаешь, об камни бьешься, тебе по кривой идти до моего порога, не, на не найти, не дойти, заблудиться и сгинуть ключ замок язык он до вас не дойдет что-то у него случится но ну, не катастрофа не помрет он точно ну что-то там случится например позвонят с работы срочно потребует в общем человек не придет планы поменяются проверены сто раз если вы ночью где-то стоите одни да вам страшно ну например там поздно возвращаетесь или Ждете маршрутку, автобус, всякие бывают моменты в жизни людей. Бывают моменты, когда людям даже на такси денег не хватает, и им приходится таким образом перебираться домой. Скажите для себя несколько раз, от трех до семи. Не одна стою я, а посреди войска, с доспехами стоят, меня защищают. Опасность от души и тела моего изгоняют. Их самих не видать, но защита видимая, и оберег могучий, истинно. Я вас уверяю, что и страх пройдет, и в скором времени вас оттуда домой соберут. Или, ну, или если вы идете по улице, да, скажем, спокойно, безопасно дойдете до дома. Если в лесу заблудились, скажите эти слова несколько раз. Ведьма Варвара, она фигурирует в нескольких моих ритуалах, заговорах. Это дух древней ведьмы, о ней очень много легенд слагают. Она положительница леса, и многие обращались через ее силу к лесным духам для того, чтобы выйти из леса благополучно. Потому что иногда духи леса путают вас. Водят просто вокруг. Очень у многих были такие моменты, когда они вокруг ходили, не понимая, что прямо вот рядом тропинка. Вот не видели они. Так могли сутками ходить и даже не помнить потом, где они были, что они были, пока родня их не разыщет и тому не заберет. Итак, лесные духи именем ведьмы Варвары Велю вас. Меня из леса вывести. Вам сочтется, а за мной не заржавеет. И когда они выведут, оставьте что-нибудь. Или вернитесь потом ближе к этому лесу, оставьте откуп. На всякий случай, если вы часто будете в этом лесу бывать, чтобы они с вами подружились. Они вас выведут. Очень быстро вы найдете тропу. Если человек метит на вашу должность или на вашу работу, или, например, бывает в той же школе, да, мы считаем, что интеллигенты, то есть учителя, педагоги, это самые такие благородные люди, на самом деле там такая грызня бывает, там такие низкие вещи творят, там и журналы прячут друг от друга, чего только не делают, там, там тоже есть свои гнилые люди. Если вы чувствуете, что человек метит на вашу работу и почти получает, чтобы ему помешать, скажите ему в спину. Можете в окно смотреть или там проходит мимо, да, вы в спину смотрите и говорите. Как свиней не летать, так и тебе не подняться. Аминь. Скажите несколько раз со всей злостью. Обязательно эта должность вам вернется обратно потому что вы одну истину подкрепили другой истиной. Свинья никогда не будет летать, а значит этот человек тоже должен с ней получить. И учтите, если вы не виноваты, если у вас справедливая злость на этого человека. Если вы идете побеждать в споре, в дискуссии, или там отчитывает вас, чтобы вы вышли из этого победителем, перед тем, как пойти, говорите четыре раза во все стороны света. Поворачивайтесь и говорите. Иду как лев среди антилоп. Один раз рыкну, разбегутся. Второй раз рыкну, спрячутся. Третий раз рыкну, моя воля будет. Аминь. Вот на все стороны. Повернулись четыре раза, сказали и пошли. Обязательно будет, как вы хотите. Вы убедите всех их. Как бы вы не говорили, как бы вы не владели речью, это не имеет значения. Вы уже изначально заранее их подчинили своей воле, понимаете? Вы послали некую энергию, силу подчинения. Они уже подготовились к этому внутренне, подсознательно. Вам остается просто прийти и это осуществить. Вы знаете, что я вам скажу? Это уже, конечно, не мое изобретение. Это сказал Юлий Цезарь, когда только начал войну с пантийским царем Митридатом. Но его сын уже сдался и сам лично доставил голову отца, то есть он покончил с собой Митридат, а он доставил его голову и сказал, что он сдается. То есть Цезарь только объявил войну, только собирался с походом, а оттуда ему отправляет голову Митридата. И тогда он просто удивился и сказал: пришел, увидел, победил. То есть вот отсюда остались эти исторические слова. Вини-види, вичи. Повторите для себя это часто. Вы знаете, это такие. Сильные слова, оказывается, но не зря же он на самом деле был великим полководцем и человеком, которого очень долго не могли ничего сделать, с ним в конце убили, и то убили, знаете, близкие э люди. Итак, дальше. Если человек вас изводит, доводит, делает вам больно, да, незаслуженно с, с вами вот ведет себя подло. Посмотрите в церкви на, на купол и говорите 13 раз. Крест над куполом, да на твои дела ляжет. Аминь. Ну мало ли что, может человек идет в милицию, на вас пишет заяву, вот несправедливо обвиняет. Может человек несправедливо хочет вас что-то отобрать, отнять. Крест на дела это означает перебить все дела человека. Еще раз говорю, крест над куполом, да на твои дела ляжет. Аминь. Представьте его лицо или назовите его имя. Если вы справедливо хотите его покарать, да, за его деяние. Итак, если человек овладел тем, что принадлежит вам, если вы действительно хотите его наказать справедливо, если в этой ситуации не виноваты, Возьмите фотографию человека, поставьте на плиту, указываю, там электрическую, что у вас есть. Как только начнет вода бурлить, кипеть, киньте туда его фотографию. И говорите, столько раз, сколько ему лет. Если вы не знаете, скажите 13 раз. В кипяток кидайте. Грешник в аду горит, а ты со стыда сгори. Сказали 13 раз, вынули фотографию, положите она высушится отнесите на перекресток оставьте там с 13 монетами то есть фотографию положите киньте через левое плечо 13 монет и уйдите в скором времени он на этой новой должности опозорится и вас попросит обратно вернуться но еще раз говорю учтите я вот даю вам уже сильные шепотки да но вы должны быть справедливы. Вы должны знать, что действительно человек несправедливо, недостойно влез и забрал вашу работу. Если вы не уверены, это может обернуться против вас. Дальше. Если человек ну, вас достал, довел до того, что вы написали заявление, ушли с работы или ушли из семьи, все что угодно. То есть человек вас выживает. Да, хочет вам сделать зло намеренно и радуется вашей боли купите черный хлеб отрывая кусками зубами не руками просто кусая говорите шесть раз как хлеб съедают так черти душу твою обгладают сожрут опустошат да будет так и этот хлеб съешьте очень за короткое время он накажется за своей несправедливые деяния по отношению к вам. Напомню еще раз, если вы уверены, что вы не виноваты, сядьте, подумайте. Если человек сделал вам больно, и вы хотите, чтобы он извинился, положите его фотографии себе под ноги, наступите на голову и говорите, столько раз, сколько вам лет. Во снах приду, в страхах приду, в кошмарах к тебе приду, Ужасы тебе принесу, Духи пеленой глаза твои закроют, От мира оторвут, в мире страхов укроют, В кошмары окунут. Да будет так. Через некоторое время... Постоянно вы будете ему сниться, мерещиться, он почувствует чувство вины. Но если вам очень нужно его извинение, то проведите. Если вы хотите, чтобы человек, который публично вас обидел, публично извинился, берите свечу. И пока свеча горит, обычная восковая свеча, 13 раз говорите. Свеча горит и тает, уменьшается. А, его имя, от моей злости мается, горит и кричит. Покуда прощения не попросит, воля моя его не отпустит. Да будет так, и так будет. Истинно. Тринадцать раз. И оставляйте свечу догореть. Потом можете просто выкинуть. Головные боли перенести на яйцо. Возьмите яйцо, катайте по голове. Столько раз, пока э, не будет холод в голове, не почувствуйте облегчение. Вот как только у вас жуткие сильные головные боли, сделайте это. Яйцо в руке, жизнь в яйце, а боль в, во мне, яйцо передам, боль свою, жизни в яйце отдам. Боль с головы забери, с меня убери, а вракала амаз хас. Истинно. Говорите столько раз, пока вот не охладеет голова и боль не утихнет. Потом отнесите это яйцо, оставьте под деревом и черный кусок хлеба рядом положите, отвернитесь и уйдите. Все. Через некоторое время очень может быть, что головные боли вообще пропадут. Но до того момента надо это делать. Если у вас дома постоянные ссоры, возьмите соль и сахар. У порога посыпьте соль, потом сверху посыпьте сахар. Говорите семь раз и накрывайте там ковриком или чем. Через некоторое время можете убрать. Когда ссоры утихнут, успокоиться хоть через месяц, хоть через пять дней, неважно. Когда ссоры начнут утихать, можете убрать. Говорите. Сахар соль перекроет, счастье горе перекроет, горе на замок закроет. Как прошу, так и сбудется. Да будет так, заклинаю. Семь раз. Если домой пришли люди, после которых фонит энергии неприятным ощущением, вы хотите избавиться от этого состояния, посыпьте соль на все подоконники три дня подряд. Вот посыпали ночью, утром убрали эту соль, сохранили где-нибудь там в пакете. Вот три дня эту соль сыпите, говорите, и в конце... Посыпьте какой-нибудь мешочек, отнесите на перекресток, оставьте с откупом. И все. И вот эта черная энергетика этих людей из вашего дома уйдет. Говорите, Значит, соль черноту забирает, мою хату очищает, моету все убирает, соль соберу, черту подарю, черт забери, с глаз убери, моиту суету, черту в мешок. А мне мое благо и добро в прок. Аминь. Аминь, аминь сто раз, аминь. Проведите. Через некоторое время вот это состояние, вот этот вот фон неприятный после неприятных людей исчезнет. Удачи вам. Пользуйтесь на здоровье.